Ну поехали. Катя, привет. Привет. Я только что отпахала на сцене. Какой привет. Я же со совсем поздоровалась. Всех развлекала. Всем желала тепла, добра. Катя, я в своем инстаграм написал. Айова, это клево. Катя. Я услышала, как в камеде, ребят, пожити. Что нового ждать от группы Айова? Что нового? Мы сейчас работаем Я надеюсь, что не сзади открывают Мы сейчас работаем над фильмом Над фильмом? Над, ну, ну не мы снимали, мы туда пишем саундтрек Пока не называем а, фильм Потому что будет стыдно, если его не утвердят Утвердят Катя, утвердят. Я надеюсь, да, мы работаем над фильмом, мы сейчас сняли две рекламы, мы делаем новую песню, мы собираемся снимать клип, поэтому мне кажется, много чего интересного будет. Ну что, Айова, лучшая группа нашей страны. А что же вы скажете? Конечно, я стою рядом. Ну я всем так говорю, но сегодня особенно. Катя, спасибо. Спасибо. С праздником!